зацвела еще одна роза я ее называю комнатная роза как она называется не знаю кто знает напишите мне еще я на нее говорю роза однодневка утром зацвела а завтра утром уже сбросит этот цветок красавица Маленькую веточку мы привезли с Турции как сувенир. И она растет. Очень неприхотливая. В этой розе уже 15 лет. Роза однодневка утром зацвела. А завтра утром уже сбросит цветок. Покажу вам. Она зацветает. Мы ее подкармливаем. Есть у нас еще тоже точно такая же роза, только не полная. Это полная. Есть еще, которой... 30 лет. Одна девочка мне сказала, что у нее с этой розой связаны нехорошее воспоминание. У нее была ситуация в семье такая, что вначале мама ушла, потом папа ушел, потом она ухаживала за своей тетей. И говорит, тогда, когда Уходила тетя, эта роза расцвела очень сильно. В прошлом году у нас эта роза цвела. Было много цветков. В этом году, вот мы увидели первый, и я вижу, еще будет один, где-то бутончик. Бутончик. А в этом году она у нас ленивая. Вижу, будет только два цветочка когда разрастается молодые листики а вот вижу еще один будет молодые веточки я обрезаю точно так же как показывала вам обрезаю розы обрезаю формирую чтобы она слишком большая не росла в комнате она называю ее комнатная красавица такая сувениры из турции есть еще такие розы неполные вот они как фиалкой цветут но у нас вот такая красавица она неприхотливая друзья когда возьмем веточку поставить в воду она пускает корни и можно дальше ее высаживать Вот такая красота. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. Кто знает, как называется эта роза, напишите. До новых встреч в эфире. Пишите комментарии. Пообщаемся.